Приветствую всех, и в этом видеоуроке мы поговорим о выводе информации на экран и о сравнении э, текста со звуком, либо же какие-то другие значения мы будем сравнивать с помощью э, массивов. Итак, прежде чем приступим, давайте создадим Blueprint класс э, типа Actor, и который мы назовем ну, давайте Point его point что нам здесь нужно добавить это бокс коллизия ну либо бокс либо сфера в принципе без разницы ну давайте добавим сферу это не принципиально радиус давайте поставим 20 и эту сферу я хочу видеть во время игры hidden game убираем достаем это вот, она очень маленькая так, значит давайте 120 файл перенесем ее на основу так мы имеем вот такую вот сферу которую мы будем видеть во время игры для отладки теперь что нам нужно сделать мы хотим получить во-первых, информацию о том, вошел ли наш игрок в эту сферу. Мы берем ADD Company Begin Overlap. И, соответственно, делаем Cast to Player VP. И также берем End Overlap. И ставим сюда Cast. Следующее, что мы сделаем, это мы будем брать переменную, я думаю, где ее лучше создать. Ну, давайте в этом экторе мы ее и создадим. Так, переменная. Так, equal text он sound. sound так тип перемены у нас должен быть map единственное что давайте здесь сразу выберем текст либо string ну давайте текст так почему я не могу выбрать map? В векторе в векторе я почему-то не могу выбрать мап. очень странно но давайте тогда без него давайте создадим переменную текст а, давайте сделаем ее массивом. И также создадим переменную sound. И также здесь выбираем sound а, Так, sound, sound Sound wave, по-моему, если я не ошибаюсь. А, да. Это so on way. Так и что мы будем делать? Когда наш персонаж входит, также нам понадобится переменная индекс. Тип переменной integer и single variable. Что мы делаем? Мы берем, во-первых, текст get также берем get copy и также мы берем sound get также get copy так давайте сделаем сюда что-то ну, давайте пускать 3 будет не знаю hello exit и но ну, я без понятия джамп просто какие-то значения ведем а сюда мы давайте добавим три какие-то звука давайте фабрик я даже не знаю. просто какие-то звуки И что мы делаем? Во-первых, мы хотим в виджет вывести значение текста. Так, во-первых, нам нужен виджет, который, который, который у нас находится. Ну, это без разницы, я буду использовать BaseHut. Вы можете использовать абсолютно любой виджет. Давайте возьмем переменную текст закрепим ее где-нибудь здесь С -с -с -с -с. сделаем его variable назовем его просто текст compile save так и теперь мы сделаем следующее у нас персонажи так, у нас персонажи есть переменная hat то есть когда мы создаем на begin play hat так, get begin play. когда мы создаем hat мы делаем promote available cds у нас есть ссылка на наш виджет основной поэтому мы можем из персонажа достать get hat Потом достаем getText, текст, соответственно, наш текстовый блок, и в него делаем setText, так, не то, setText, текст set и подаем наш текст. И также мы, к примеру, хотим проиграть звук, мы делаем play sound. That location. Location мы берем. Get actor. Location. То есть локацию нашего эктора point. И в sound мы подаем, соответственно, уже наш sound. И теперь в индекс мы подадим нашу переменную index поскольку наш get выдает информацию нам по индексу, соответственно если у нас будет здесь стоять 0 то у нас будет hello, если у нас будет стоять 1, то будет exit, если 2, то будет jump и в соответствии с этим у нас в массиве с музыкой <coughs> или звуками будет проигрываться 0 фабрик там 1, такая 2, такая, музыка или звук Давайте сделаем открытой эту переменную instance editable, чтобы мы могли ее изменять на уровень. И, как мы видим, у нас есть индекс. Да? Давайте я скопирую CtrlC, CtrlV, поставлю три наши сферы и выставлю разные индексы. Здесь один индекс, здесь два. <coughs> Нажимаем Play и проверяем. Так, внизу мы видим текст блок. У нас пишет Hello. Переходим в другой вид Эктор в Другой звук. У нас Exit. Переходим в третий. У нас э, другой звук. И у нас Jump. Э, конечно, с. Мапой нам было бы удобнее это сделать, но я не знаю почему здесь я не могу сделать map. Возможно это можно сделать в виджете. Давайте мы это попробуем. Так, текст. Очень странно. Почему я могу вызвать эту переменную а персонажа? Ага, все, я понял. А вот это я, наверное, не могу с и вызвать. Секунду, point. К примеру, рейбл. Да, это просто с некоторых типов. Я не могу получить map К примеру, ага, с текста мы не имеем мэпа стринга да, со стринга мы можем получить map и здесь мы возьмем sound wave, то есть мы сделаем намного проще и что мы имеем мы имеем сравнение к примеру здесь мы пишем hello здесь выбираем звук вот такой здесь пишем exit выбираем звук какой нибудь другой здесь пишем jump и звук соответственно еще какой нибудь вот такой так, это мы можем убрать достаем нашу переменную get берем э, так, здесь нам нужно contain взять и сравнить уже по тексту если у вас какая-то есть переменная текстовая, то вы можете сравнить по ней к примеру, если в векторе будет храниться текстовая перемена, но ну, давайте возьмем массив текста, сделаем get, getCopy, переведем ее в string, branch. что Сейчас, секунду Find Нам нужен find Constraint Нам э, дает проверку Если равно, то мы что-то делаем Нам нужен find Чтобы получить э, звук Мы сверяемся так Подключаем индекс И также выводим текст из массива, ну это как еще один вариант, поиграть, звук, hello, exit, так. jump, почему на jump у нас не проигрывается звук, jump. Нужно смотреть, чтобы были одинаковые названия. Так, давайте попробуем еще раз. Ну, вот так. В, чем, в чем прикол? 2, индекс 2, индекс 1. Ну, в принципе, все правильно, я не знаю, почему она не хочет. Проиграть, проиграть... солнце. Так, Jump. Ага, jump. Я там что-то не то написал просто. И сравнение не прошло. Теперь у нас есть звук. И выводится... ...текст. Вот таким образом это делается. На этом мы закончим этот урок, и всем спасибо за просмотр, и до новых встреч.